Приветствую вас, дорогие друзья Если вы смотрите это видео, значит вы находитесь на канале Work and Life И с вами я, его ведущий, Антон Белюк Для тех, кто на моем канале находится впервые, я хочу сказать, что Нахожусь сейчас в юго-западной Польше Недалеко от чешской границы, я здесь на заработках Работу электрогазосварщиком, работу нашел через фейсбук, буквально набрал по первому попавшемуся номеру. Кстати, об этом тоже есть видео, как я прямо записывал, как разговариваю с человеком насчет работы. Так что, если вам это интересно, обязательно его посмотрите. Но в сегодняшнем ролике я вам хочу дать пару советов по поводу трудоустройства за границей. Хочу сказать о трех важных, на мой взгляд, вещах. Сразу хочу сказать, я ни в коем случае не являюсь неким экспертом по, по трудоустройству, не считаю себя таковым, просто имею уже кое-какой опыт в данной сфере и хочу вам подели, с вами поделиться им. Поэтому все те из вас, кому интересна данная тема, устраивайтесь поудобнее, и я начинаю. Поехали! Значит, Совет номер один. В общем, начну с того, что, вот, допустим, хотите вы ехать за границу, в Польшу, скажем, на заработки. И, в принципе, логичный вопрос, а сколько же брать с собой денег на первое время, чтобы хватило, там, пока найдете работу, пока до первой зарплаты, чтобы хватило тупо на проживание, на еду. Я тоже задавался этим вопросом, спрашивал у людей, знакомых, перед тем, как ехать. И мне, ну, мне говорили, что 100 долларов, максимум 150 150 это если жить шиком, тебе хватит на месяц Сказали мне так В общем, я послушал и совершил большую ошибку в этом плане В принципе, 100-150 долларов, может быть, вам здесь и хватило бы Жить месяц, да, спору нет Просто вот найду до зарплаты И то есть очень скромно но речь сейчас не об этом, речь о том, что вы вот, находите работу через интернет и едете, правильно? Неизвестно кому по большому счету, неизвестно куда, известно только что в Польшу. Что вас ждет, вы не знаете. И, ну, в такой ситуации я вам настоятельно рекомендовал бы э, иметь с собой э, какой-нибудь приличный денежный запас, так называемую подушку безопасности в виде финансов. Э, ну, чем больше, тем лучше денег. Я посоветовал бы вам брать с собой минимум 500 долларов. Да, кажется, это много. И вообще, откуда их взять? Ведь, как правило, люди едут на заработки, потому что у них нет денег. И, допустим, на той же Украине сейчас заработать 500 долларов, это нужно работать пару месяцев, насколько я знаю там. То есть, ну, это реально нормальная сумма такая, достаточно круглая и, казалось бы, ну а как, где... Лучше поднакопись, Лучше не спешите поднакопись эти деньги И поедете Поднакопите хотя бы 500 долларов Желательно, чтобы у вас было 700 или Чем больше, тем лучше Потому что Возможно, эти деньги вам и не понадобятся Но на всякий случай было бы хорошо Чтобы они были с вами Так как вы можете попасть В весьма щекотливую ситуацию В какую я вам сейчас расскажу Вот как было со мной Я приехал Нашел, кажется, работу, все. Приезжаем. Тут там, встретил меня человек, с которым я договаривался по интернету. Все нормально. В общем, мы едем на работу. Я прохожу тест сварщиком. То есть тест. Понимаете, там надо было варить швы там на просвет. Короче, тест я не прошел. На эту работу меня не взяли. Обратно фирма меня селит в хостеле, через которую я, ну, собственно, и устраиваюсь на работу. Да, в хостеле там я живу бесплатно это время, пока мне они меня ищут другую вакансию. Там через пару дней находят, там едем мы из Жор, город Жор и в город Аполе с человеком. Нам пообещали там настройки, будем работать чисто сварщиками за 13 злотых в час, это минимум. Все, едем туда. Приезжаем, там стройка. По факту выходит, что мы будем работать с разнорабочими. Э, то есть там и копать, и грузить, и все на свете. В общем меня э, как бы, такой вариант не устроил ну, также и моего товарища э, в общем условия труда там были отвратительные проживание условия я не видел но суть не в этом суть в том что мы развернулись и ушли э, вот. и получается мы опять остались без работы уже две вакансии уже прошла, прошло недели полторы как мы были в польше две вакансии то есть ну, обломались. Деньги подходили к концу уже, ну не то, что к концу, но уже поджимало у нас по финансам. Ну и, то есть, начали задумываться, как, откуда брать деньги. Вот для этого вам нужны с собой деньги. Понимаете, чтобы вы, если приедете в Польшу и попадете в похожую ситуацию, как мы, либо может быть другая ситуация, вот как недавно было с человеком, опять же, работодатель обманул, обманула не фирма, через которую вы устраиваетесь, не фирма по трудоустройству, а сам работодатель оказался недобросовестным и говорит фирме одну информацию, они дают ее людям, с расчетом на то, что люди приедут уже, не имея особых финансов для проживания и для поиска достойной работы в Польше, и согласятся на эту работу. Вот с таким расчетом это все и делается. В общем, и человек приехал тоже, он и присылал фотографии, Поселили чуть ли не в сарае там, В гараже, говорит, лучше условия проживания Колеса стоят кругом Все обдерто, матрас там чуть ли не на полу стоит Короче, а что делать? Ну, согласился на работу Опять же, потому что Не было с собой достаточных денежных средств Чтобы просто отказаться от этой вакансии И искать другую Потому что это все время Надо что-то кушать и приходится соглашаться вот на такие работы. Поэтому, чтобы с вами такого не, не приключилось, еще раз вам советую хотя бы 500 долларов иметь с собой. Вот. Ну, а вообще, чем больше, тем лучше. Это был первый совет. Совет номер два. Итак, совет номер два. Если вы едете в Польшу работать там, без специальности всякой. Ну, там, есть, как люди, я встречал, что не держали даже шуруповерт никогда в руках. И рассчитываете ну, на какой-то нормальный, достойный заработок, то это напрасно. Потому что э, буду говорить вам всю правду в глазах. Не, не заработайте вы здесь достойных денег, если у вас нет специальности. Если вы не специалист. Если вы попадете просто на какой-нибудь завод, там, э, где, не знаю фасуют какую-нибудь продукцию, или на, на сбор там клубники, или еще что-нибудь подобного плана, ну, то есть на вакансию, где пишут снижу, берем всех, опыт работы не требуется, значит, вы там будете получать ну потолок 10 злотых в час, я не знаю, 12, это навряд ли, 10, а то и 9, в общем, ну для Польши это мало реально, честно вам скажу, что вам будет хватать на жизнь, как бы, да, на жизнь вам хватит, но отложить вы особо не сможете. Ну что там, 100 долларов в месяц отложить, ну это смешно. Стоит ради этого покидать родину. Я вам советовал лучше отучиться на какую-нибудь специальность строительную, потому что в основном строительная специальность сейчас требуется в Польше. И тогда, когда вы приедете, вы уже ну, будете чувствовать себя специалистом и можете, сможете найти реально достойно оплачиваемую работу. Достойно оплачиваемую. Оплачиваемую. Как бы Это был второй совет Но сейчас третий Итак, внимание, третий совет В общем, он заключается в том Что если вы едете на заработки в Польшу И работодатель не хочет с вами заключать Когда вы приезжаете Работодатель не хочет с вами заключать ни контракт на работу, там, ни умового працы. Я пока точно не, разоб... не разобрался, походу ходу это тоже самое. На 100% не скажу, но короче. Если документов официальных с вами работодатель не оформляет, то требуйте, чтобы оплата вашего труда была каждую неделю. Не раз в месяц, а каждую неделю. Потому что ну если он не будет соглашаться, будет говорить, что оплачивать будет ваш труд раз в месяц, Значит, 99% что это обман, и вам просто по концовке ничего не заплатят. Это был третий совет. Короче, как-то так вот, друзья. В общем, если вам понравился данный формат видео, то обязательно поддержите лайками, и в будущем вы сможете наблюдать видеоролики похожего плана на моем канале регулярно. В них я буду с вами делиться своим личным опытом, о заработке за границей, также давать какие-нибудь полезные, опять же, на мой личный, на личный взгляд, полезные советы, возможно, обсуждать какие-то темы, делиться, опять же, моим сугубо личным мнением. Ну и надеюсь, что мы будем поддерживать с вами обратную связь, таким образом, чтобы желательно, чтобы вы писали в комментариях под видео свои вопросы, которые вас интересуют, по поводу жизни и заработка за границей. И я буду отвечать на них в видеоформате своих будущих выпусках. Таким образом у нас будет налаживаться обратная связь. И всем будет клево, всем будет супер, правильно? Также, опять же, все, кто заинтересован в работе и жизни за границей, в частности, в Польше я сейчас нахожусь, обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы еще на него, конечно же, не подписаны. Здесь вы найдете кучу полезной, интересной для себя информации. Также не забывайте делиться ссылками на мой канал с друзьями. Вот, кстати, ссылочки на мой канал и на мое последнее видео уже появились на вашем экране. Поэтому на этом у меня все. С вами был Антон Белюк. До скорых встреч, друзья!